Друзья, всем привет! Вижу, что вам заходят такие теоретические видео, поэтому сегодня у нас будет видео о пробитиях уровней. Я вам расскажу, как я определяю эти пробития, на что вообще стоит обращать внимание, как пробитие определить просто по движению цены и так далее. В этом видео я не буду торговать в режиме онлайн, я буду просто комментировать свою старую записанную торговлю и иногда разбирать график с TradingView. Давайте с вами начнем. Итак, смотрим первую ситуацию. Здесь я зашел на пробитие трендового уровня сопротивления, трендовой линии. А я пока не буду ничего здесь обозначать, ничего указывать вам. Просто посмотрите на движение цены. Я в своей торговле ничего не рисую и не обозначаю. Я все это вижу на глаз. Постарайтесь сделать то же самое Потом мы разберем с вами график трейдинг вью Итак, на основе чего я зашел здесь на пробитие Что я увидел? Во-первых, тренд идет на повышение, потенциал на повышение Далее вот этого вот движения небольшой нисходящий канал вниз Это у нас коррекция Как мы помним, как у нас движется тренд Это движение, потом консолидация или коррекция Потом дальнейшее движение Я увидел, что минимум перед пробитием обновился И цена не дошла до уровня поддержки и начала биться об уровень, то есть тестировать его. Чем чаще цена бьется об уровень, чем чаще она его тестирует, тем больше вероятность пробития. Итак, теперь, докуда у нас потенциал этого пробития? Видим на графике максимум слева. Это максимальная точка на этом отрезке графика, где цена отскакивала. И при тренде вверх цена как минимум должна дойти до этого максимума или же дальше его пробить и продолжить свое восходящее движение Вот таким образом я определил потенциал движения цены То есть, докуда цена примерно должна дойти Как видим, происходит шикарное пробитие Цена дошла до нашего максимума и его тоже превысила Все прошло по анализу Итак, теперь давайте я вам покажу полный анализ на графике TradingView Потому что то видео я записывал давно И ничего там не объяснял, не рассказывал и не показывал Смотрите, это у нас часовой таймфрейм Вот 0,4, 0,9 0,9 4 сентября. Итак, что я здесь увидел? Во-первых, это восходящий треугольник. Рисую его. Опять же повторяю, что это часовой таймфрейм. Вот у нас восходящий треугольник. Видим, что произошло пробитие уровня сопротивления, и тренд устремился вверх. Именно в этом диапазоне я заходил в свою сделку. То есть при тренде на повышение. Друзья, я вам буду рассказывать свои знания, то, как я определяю эти пробития, я не буду полагаться на что-то общее, сразу говорю. Итак, все пробития я делю на две категории. Это такие пробития при выходе из консолидации и пробитие после коррекционного движения, пробитие трендовой линии. А пробитие при консолидации определять, как мне кажется, гораздо проще. Что такое консолидация? Это у нас коридор, напоминаю. Вот здесь, допустим, у нас была консолидация. Цена стояла на месте, постепенно наши минимумы повышались. И цена шла к пробитию уровня и в дальнейшем его пробила Далее начался тренд на повышение Мы видим движение вверх, далее консолидация Цена опять же стояла на месте, потом дальнейшее пробитие вверх Опять же консолидация, пробитие вверх Потом коррекционное движение вниз И здесь как раз пробитие трендовой линии и дальнейшее движение вверх Вот на такие пробития я обычно захожу Итак, теперь давайте рассмотрим нашу ситуацию Вошел я, как я уже говорил, в этом диапазоне То есть после пробития Уровня сопротивления и выхода из зоны Консолидации Именно поэтому потенциал Был направлен на повышение Напоминаю, что пробития у нас определяются По потенциалу Куда вероятнее цена пойдет а После консолидации Туда и будет пробитие И все, здесь я полагался только на часовой таймфрейм И на минутный таймфрейм Еще раз повторяю, что я увидел на минутке Я увидел, что цена Обновила минимум и не дошла до уровня поддержки. Начала биться об уровень и произошло дальнейшее пробитие вверх. То есть, видим вот такую вот зеленую свечу слева с огромной тенью, которая в принципе указывает... А на понижение, на то, что цену резко вытолкнули с уровня. Но после этой свечи цена не пошла на понижение, а начала делать импульсы вверх. Это я называю пробивными движениями. То есть визуально видно, что цена напирает на этот уровень и хочет его пробить. На этом разбор первой ситуации окончен. Давайте перейдем к следующей. Смотрите, на этой ситуации я вам постараюсь объяснить движение цены и то, на что я опираюсь при определении пробитий именно по движением. Эту ситуацию мы сейчас подробно проанализируем, но сначала посмотрите на то, как движется цена. Что я вижу на больших таймфреймах? Вижу общий тренд на понижение, вижу впереди область сопротивления, с которой цена контактирует, то есть об нее бьется. Видим огромные тени на конце 30 минутных свечей. И если мы перейдем на минутный таймфрейм, то мы увидим, что происходит у нас пробитие. Но мы увидели, что Впереди находится сильная область сопротивления и общий тренд направлен на понижение. Поскольку цена много раз тестировала уровень, то она, естественно, попытается его пробить. Но пробой может быть и ложным. А я буду заходить здесь на пробитие локального уровня поддержки. Не путайте локальный и глобальный уровень. А после этой ситуации мы с вами все это разберем. Теперь смотрите на движение. Видим, что цена резко отскакивает от уровня поддержки. Происходит реакция на этот уровень. Возможно, ретест этого уровня и дальнейшее движение вверх. Но, опять же, видим, что цену резко выталкивают вниз. То есть, цене не дают пройти дальше на повышение и толкают на понижение. Это у нас... Ложное пробитие уровня сопротивления. А смотрите, импульс вверх и импульс вниз примерно равны между собой. Здесь я захожу вниз на пробитие локального уровня поддержки. А если смотреть большие таймфреймы, то это ложное пробитие глобального уровня сопротивления. И вот а, с помощью этой ситуации я вам хочу передать, что я захожу на пробитие только локальных уровней. В большинстве случаев. Поскольку локальные уровни очень легко пробиваются и практически незаметны крупным трейдером Происходит шикарный импульс вниз и сделочка у нас заходит в плюс. Теперь давайте быстренько разберем, что такое глобальный уровень и что такое локальный уровень. Смотрите, это у нас часовой таймфрейм, видим здесь одно уверенное движение вверх, без каких-либо коррекций, консолидаций и чего-то подобного. Но если мы откроем таймфрейм 5 минут, то мы видим подробно как это движение происходило. Вот это все наше движение вверх, и внутри этого движения есть куча локальных уровней. Вот я их рисую. То есть локальные уровни — это незначительные уровни на более мелких таймфреймах. А глобальные уровни — это те уровни, на которые цена реагирует резко на больших таймфреймах. Вот наши глобальные уровни. Я их рисую. Видим, какие резкие движения происходили от этих уровней. Итак, теперь смотрим третью ситуацию Здесь я буду заходить на пробитие локального уровня сопротивления а Что я здесь вижу? Это, во-первых, восходящий треугольник на минутном тайфрейме Вижу я слева максимум, то есть после пробития локального уровня цене еще есть куда идти Перехожу на 5 минутный тайфрейм Видим общий восходящий тренд И вот такие вот свечные формации Смотрите, самая первая красная свеча слева образовалась большой тенью Что это значит? Это значит, что цена подошла к уровню резко и отскочила от него то есть его протестировала. После этой свечи при отскоке от уровня цена обычно идет вниз, но здесь цена пошла дальше на повышение. А учитывая то, что у нас общий восходящий тренд, то цена пробьет этот локальный уровень и либо дойдет до нашего максимума, который находится слева, либо превысит его и пойдет дальше на повышение, как я уже говорил в первой ситуации. Итак, потенциал движения цены мы определили. По восходящему треугольнику видно, что в ближайшее время должно произойти пробитие. Чтобы убедиться в пробитии наверх, я решаю подождать движений, которые говорят мне о пробитии. Давайте их рассмотрим. Смотрите, наши минимумы потихонечку повышаются, то есть цена отскакивает все выше и выше. Теперь я сижу на минутном тайфрейме и жду пробивных движений. Вижу сильный импульс вверх. Цена приостановилась на уровне и немного превысила предыдущие локальные максимумы. И здесь я решаю уже заходить на пробитие. Обратите внимание, что цена в предыдущие разы резко отскакивала от этого уровня и свечи образовывались тенями. Здесь же у нас свеча закрылась уверенной такой зеленой свечой и превысила наши максимумы. То есть движения не повторяются. Вот вам еще целых два фактора пробития. Это во-первых повышающиеся минимумы при пробитии наверх или же понижающиеся максимумы при пробитии вниз. То есть что-то похожее на фигуру треугольника. И второй фактор это то, что движения не повторяются. При отскоках от уровня он обычно отскакивает одинаково. Но у пробития совсем другое движение. Его можно отличить от остальных. Именно это служит еще одним фактором для пробития. Сейчас я все это еще раз подробно объясню. А смотрите, произошел шикарный импульс вверх. Цена немного превысила максимум, который был слева и пробила уровень сопротивления. Движение на повышение продолжилось По восходящему тренду Теперь давайте посмотрим на один мой очень старый скриншот С помощью которого я определил вот эту вот закономерность Смотрите, опять же видим восходящий треугольник Я написал Отметил здесь отскоки У нас э, здесь находится уровень сопротивления Как видим, он объемный Уровень никогда не рисуется одной линией Уровень это у нас область Которую цена может продавить Вот у нас отскоки от уровня Смотрите, как они происходили Видим Первый отскок с тенью, далее два отскока от минимальных значений уровня, то есть цена не дошла до верхней линии, далее еще один отскок с тенью, и вот здесь вот на конце треугольника мы видим вот такое вот движение. Во-первых, образовалась уверенная зеленая свеча, которая закрылась внутри нашей области сопротивления, давайте ее вот помечу, чтобы ее было видно, вот, вот эта вот свеча. Далее, после этой свечи цена не пошла на понижение, а пошла на повышение То есть вместо того, чтобы резко отскочить от области, как это было в предыдущие разы, цена пошла наверх Движения не повторяются, отскоки не повторяются Здесь у нас уверенные свечи на повышение И естественно это намек на пробитие уровня Вот меня многие спрашивают, как я вхожу на пробитие перед этим пробитием я смотрю именно на движение цены на минутном тайфрейме Чтобы эти движения видеть, вы должны очень много практиковаться и смотреть вот на эту механику движений Чем чаще начнете вы заходить на какие-то ситуации, тем лучше вы начнете их видеть и анализировать А также подбирать лучшие точки входа и идеальные способы захода Итак, теперь смотрим последнюю заключительную ситуацию Это у нас валютная пара евро-доллар Что мы здесь видим? Это 30-минутный тайфрейм, идет тренд на повышение и докуда у нас здесь потенциал движения цены. До следующего глобального уровня. То есть с помощью глобальных уровней также определяется потенциал движения цены. Поскольку цена у нас движется от уровня уровню. В данном месте, где цена находится, она стоит в консолидации и тестирует следующий локальный уровень сопротивления. То, что она его тестирует, я вижу по теням 10-минутных свечей. Что я еще вижу на 10 минутном тайфрейме? После отскока от уровня у нас образовался пин-бар. Это самая первая свеча слева после нашей цены. После пин-бара цена пошла на повышение. Теперь я определил потенциал движения цены. Я увидел, что цена будет пробиваться вверх, Рисую я локальные уровни. Теперь я дожидаюсь подтверждения моего пробития. Подтверждение, как мы помним, это повышение локальных минимумов и конкретное движение цены, которое указывает на пробитие. Вот я вижу, что первый локальный минимум у нас обновился. Цена отскочила немного, не дойдя до уровня поддержки, который находится ниже. Проходит немного времени. После этого отскока происходит коррекционное движение вниз небольшое. Я продолжаю наблюдать. Вижу, что цена... Отскакивает от следующего локального уровня То есть еще один минимум у нас обновился И здесь я принимаю решение заходить на повышение, на пробитие этого уровня А теперь, друзья, обратите внимание на время экспирации Я не зря вам показываю эту сделку Потому что теперь у нас речь пойдет о времени экспирации на пробитие. Зашел я здесь до 13.00, то есть до конца часа По своему опыту я заметил, что уровни пробиваются на конце свечей в больших таймфреймах начиная от 5-минутного. На конце и на открытии свечей происходят определенные импульсы, на часовых свечах они очень ярко выражены. Именно конец и начало жизни свечей я использую в подборе времени экспирации. Также э, наличие каких-то паттернов и каких-то свечных формаций. Также на пробитие уровней конечно влияют новостные движения, но при новостных движениях вообще торговать по техническому анализу не стоит. И также открытие и закрытие бирж. Ну, по сути, это те же самые движения на конце часа. Ребят, подробно речь о времени экспирации у нас пойдет в будущих видео. Я обязательно сделаю видео на тему времени сделки. И мы там все подробно разберем. В этом видео у нас тема пробитий. Итак, смотрите, последние 3 минуты перед закрытием часа происходят у нас резкие импульсы, резкие пробивные импульсы. И цена пробивает этот локальный уровень сопротивления на конце часа. Обратите внимание, какие движения были в течение часа и какие на конце часа. И ровно на закрытии часовой свечи наш уровень успешно пробивается. Итак, подводим итоги. Вроде как в большинстве я все рассказал о пробитиях, о том, как я их определяю. А если что-то забыл, то в будущих видео я это дополню. Научиться заходить по пробитиям уровней можно только через постоянную практику, ну или же наблюдение за ценой. Если, допустим, вы не можете торговать сейчас, то можете просто сесть и наблюдать за движениями цены без какой-либо торговли Потому что на пробитиях есть конкретные движения, которые видны на глаз, которые я не смогу вам объяснить э, словами Это такая механика движения цены, то есть, допустим, цена делает какие-то определенные импульсы с какой-то периодичностью э, Цена немного приостанавливается на уровне и тому подобное Вот такие вот движения вы должны именно запомнить с помощью постоянной практики у вас это должно отложиться в голове. Напоминаю, что я научился торговать только с помощью постоянной, каждодневной, многочасовой практики. Книги по трейдингу практически неэффективны, особенно на бинарах опционах. С помощью видео на ютубе я какой-то опыт для себя приобретал, но он был минимальный. Статьи я никакие не читал. Я научился торговать только с помощью постоянной торговли. Друзья, самое главное это постоянство.